прямо сейчас поговорим о каждом iphone за 40 секунд какой стоит выбрать а какой наоборот отложить в сторонку на полочку готовы поехали <музыка> На моем канале имеется огромная библиотека с видео об этом замечательном айфончике. Не поверите, но даже для 2019 года телефон работает вполне адекватно. Отличная камера, неплохая фронталочка, сканер отпечатков туча ID первого поколения, идеальные размеры и, конечно же, старый добрый разъем для наушников. Если исходить из реалий, которые гласят о том, что большинство, к сожалению, не имеют возможности купить телефон дороже 10 тысяч рублей, так еще и никакие андроиды не нравятся. Вот ну хочется именно iOS в этом случае за 8. 000, а в некоторых местах даже за все 5-6 в новом состоянии вы получаете поддержку самой актуальной версии iOS и отличную производитель. Друзья, но перед началом просмотра данного видео я бы хотел вновь напомнить о действительно нужной утилите AnyTrends. Наш нежный редактор Павликова ВКонтакте уже рассказывал вам о том, что недавно мои хорошие знакомые и iMobi, с которыми мы сотрудничаем вот уже на протяжении двух лет, запустили масштабный конкурс, в котором можно участвовать до 2 января 2019 года. Можно выиграть как полную версию утилиты Any Trends или скидку на приложение Phone Clean, так и попытать вовсе свою удачу в конкурсе на абсолютно бесплатный iPhone 10R. Переходите по ссылкам в описании к этому видео и участвуйте в новогоднем розыгрыше. Желаю удачи и я тоже побежал участвовать! Лично пользовался этим телефоном два года, практически с первого месяца после старта продаж. Диагональ экрана в 4,7 дюйма – идеальный размер для современного потребителя. Внешний вид, цветовая палитра корпуса, камера, автономность, процессор и производительность – все эти параметры являются сильными чертами iPhone 6. Но больше всего лично я кайфовал от закругленного стекла по периметру экрана. Вот знаешь, как первое настоящее свидание с девушкой? Что-то в этом роде. Телефон можно без проблем купить и в рознице за неразумные 20 тысяч рублей или же какой-нибудь восстановленный вариант за адекватные 12-15 тысяч в 2019 однозначно рекомендуется к покупке Первый прототип iPhone 7. Почему? В iPhone 6s, за исключением более улучшенного процессора и камеры, все те же самые функции, что и в «семерке». Во-первых, это 2 гигабайта оперативной памяти. А во-вторых, если разобрать iPhone 6s, можно заметить резиновую прослойку по периметру корпуса. Она предназначена для защиты компонентов устройства от попадания влаги внутрь, но погружать телефон под воду не рекомендуется. Что еще? Молниеносный сканер отпечатков пальцев Touch ID второго поколения, запись видео в сверхчетком формате 4К, 3 стандартных цвета плюс новый розовое золото, старый разъем для наушников и отличная производительность. За 22 тысячи также продается в рознице. Как я считаю, это идеальное, мощное и сбалансированное решение для современного человека в 2019 году. Тот же iPhone 6s, только в обличии iPhone 5s. Да, со старым сканером отпечатка пальцев, но зато в отличных, полюбившихся многими размерах. Главными преимуществами iPhone SE являются автономность, скорость работы, железо, камера и, конечно же, цена от 16 тысяч в рознице и от 10 на каком-нибудь AliExpress. Кстати, если у тебя iPhone SE, ну или тебе просто нравится этот смартфон и у тебя когда-либо был iPhone 5s, то давай сделаем с тобой следующим образом. Ты ставишь лайк и подписываешься на канал. Если нет, то на нет и сюда нет. Вот так все просто. Абсолютно новый дизайн без разделителей антенны на спинке устройства. За 32 гигабайта от 33 тысяч вы получаете изобилие по цветовой гамме корпуса устройства, новую сенсорную кнопку Touch ID, отличную камеру, которая получила кинематографическую стабилизацию при съемке видео бла-бла-бла, отсутствие шумов при съемке в ночное время, превосходную автономность, а также уже официальную защиту от воды и пыли в сравнении с iPhone 6s. Про производительность процессора Apple i10 Fusion даже говорить нечего. Рвет в клочья даже топовый Android-флагман 2017 и 2018 годов выпуска однозначно будет актуален ближайшие 3-4 года берем Весьма странное решение от Apple, которое толком не отличается от такого же iPhone 7, разве что наличием беспроводной зарядки, а также стеклянным корпусом. Переплата в 10-12 тысяч рублей будет, пожалуй, самым странным решением при выборе между iPhone 7 и iPhone 8. Чего не скажешь про плюс версии смартфонов. Если раздумываете о покупке лопатки для песочницы, ну или для снега, обязательно выбирайте iPhone 8 Plus. Однако если бюджет ограничен, то плюс версию семерки. Два самых спорных решения 2018 и уже 2019 -го года. Да, конечно же, безусловно, я бы мог сказать, что iPhone XR намного круче. В плане камеры, процессора и автономности, уж простите меня, но это действительно так. Однако если вас смущают немного крупные рамки, в отличие от простой десятки, и вам необходима позарез двойная камера, выбор очевиден. Если же вам нужно, чтобы iPhoneчик работал целый день без подзарядки, при интенсивном использовании на протяжении целого дня, вас не парит отсутствие Touch ID, разрешение экрана 720 пикселей, которые в принципе ты и в глаза даже не бросается. Победа в этом случае достается именно iPhone XR. Как говорится, ну на вкус и цвет. Оба устройства стоят плюс-минус одинаково, но многие могут выбрать XR просто за объем памяти: 64, 128 и 256, в отличие от версии только на 64 и 256 гигабайт у iPhone 10. Маленький iPhone TNS такое же странное решение в сравнении с обычной десяткой, как iPhone 8 против iPhone 7, например. Переплачивать почти, господи, 20 тысяч рублей за пивной либо же золотой цвет так себе идейка. Опять же, если вы собрались покупать абсолютно новый iPhone, чтобы был топовый и по красоте. Ой, дичайше! Берите iPhone TNS Max. Да, дорого, но если он вам нравится, зачем кривить душой? От 90 с копейками тысяч рублей, но зато самый топовый. Не стыдно будет кинуть на стол в Макдональдс? или в шаурмичный. Да, шучу конечно же. Ха -ха. Если вам понравилось данное видео, и я действительно помог вам определиться с выбором того или иного iPhone в 2019, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому ролику. Не забывайте про конкурс, о котором я говорил в начале. До скорого и с наступающим вас, друзья. Пока-пока.